Что это такое? А вы видели это? <смех> вы видели это? Ару! Просто ору. Что это было? Вот это баг. Хрена ты даешь, Партан! Всем привет, с вами Данил Яценко, это второй ролик по Вармиксу, по старому Вормиксу. недавно была обнова, добавили такую прикольную вещь, как колесо фортуны, за ключ, который можно найти в миссиях, разрушая карты, можно крутить такое колесо и получать всякие различные вещи, начиная от фузов, заканчивая рубинами шапками, либо же ключ стоит 10 рублей. Вот, список наград давайте посмотрим. Маска Фортуны у меня такая уже есть. Я опять ключиков потратил вне записи, но решил больше не тратить снять видео. Все-таки мне для видео выдали ключики. Случайная шапка из магазина любая шапка. Два ключика, 100 фуз, 15 рубинов, 1000 фуз, 1 рубин, 10 рубинов, один ключ, пустой отсек, случайное оружие, 500 фузов, 5 рубинов, 1500 фузов. Вот такие вот награды. Также мне дали админы. И большой арсенал. Он дали давно, уже они его мне. Сейчас покажу маску фортуны. Вот. арбузы бомбу мне выдали. Фугасную ракету выдали. И балку, по-моему, я купил. Он, некоторые уже сам купил, конечно же, я. Вот. Что я купил сам. Калаш я купил, Сирикины сам по моему купил. И минки. Ну, накопил фузов, в смысле, я уже тут вот, играю, реально. Я тут есть топ, я попал в топ. Давно я уже в топе. 24 место. Планирую выбиться хотя бы в топ-5 пока что. Буду играть. Пока что мне все нравится, проект нравится. Конечно, в него много не проиграешь, как бы. Это не то, что обычный вармикс, в обычный вармикс там задротит. Но тут пока ничего нет, ни ставок, ничего. Эта игра будет дальше развиваться. Все, покажу. Давайте колесо фортуны. Вот. Сейчас давайте колесо фортуны, потом пойду пройду миссии. 15 миссий пройду. Покажу тактики небольшие, которые я придумал сам. Ну, я играл в WarMix, WarMix, в смысле, тактики придумывал. По ходу миссий разбирался, и, оказывается, прикольно все. Не так уж и плохо играть в WarMix, проходить миссии, пока что. Тем более, тут есть топ, если бы не было топа, я бы не знаю, играл бы, не играл бы. Но ради топа я играю пока что. Пока что все нравится, хоть не так часто играю, но играть можно. Все, поехали, я уже заговорился. Давайте покрутим колесо фортуны. 25 ключиков мне дали. Поехали. Используем первый ключик. И первый ключик нам выпадает... Печалька, печалька. Попытка номер два. потратил я в пустую ключик. Ну ничего страшного, бывает такое. Главное, чтобы все ключики так не просрать. О, будет плохо. Ну, хотя бы что-то. Это, конечно, говно, 100 фус. Ну, хотя бы, хотя бы что-то. Давай, давай. Mm, да уж. Это мне уже не очень нравится. Ну, давай, что-то получше. Ты гонишь, ты гонишь. Я тут пытаюсь что-то хорошее, полезное выбить. А ты мне тут подкидываешь какое-то говно. У ну, нас, мне 100 фузов. Ну, дай, ты хотя бы там 1000 фузов, 1500 фузов. Не ну, смысл. Ну, ладно. Рубин, окей. Рубины полезнее, чем фузы уже. Давай. Давай. Что ты делаешь? Ну, рубин, ну, один рубин. Дай 10 рубин. Пожалуйста, дай 10 рубин. Дай шапку какую-нибудь. Давай. О, вот это понимаю. Вот это... Вот это окей. Вот это все окей. О, пошло, пошло, пошло, пошло. Сейчас будем нормально так выбивать. Ну, рубин. Окей, рубиночка, рубиночка, он есть, рубиночка. Так, пусто. Что-то было хорошо. Сейчас опять хреново Сейчас посмотрим. У меня еще есть ключики. Ну, о, вот это нормально. Поздравляем, ваш выиграл с рандомная шапка. И мы выбили вот эту шапку. Фирменная кепка. Здоровье плюс 30, броня плюс 4. Но у нас есть маска Фортуны. Сейчас я о ней расскажу еще. Прикольная маска Фортуны. Зачем мне другая шапка, если тут нету больше двух персов? То есть тут играть только можно одним персом. Все потрачу, кор короче. смысл что экономить нету. Ну, блин, ну почему-то мне... Я уже три раза просрал ключики. Три раза. Во. 20 рубинов Неплохо вообще, да? Вот это выгодно. Рубинчики получать. А вот это невыгодно, вообще не выгодно. Это жопа. бы еще фузиков чуть-чуть. Во, это выгодно. 54 рубина, сейчас купим что-нибудь на рубинчики. Сейчас потратим рубинчики. Вы думаете, я еще? Я буду на видеорубины тратить. Буду, конечно, рубинчики тратить. Сейчас купим арсенал еще. Немножко там. Во, это понимаю Ну, конечно, тут не густо, не густо. Вот для 5 раз О, маска фортуны этих фузов дали мне, потому что у меня уже имеется предмет все так продумано рассчитано все то есть разработка идет и мне это нравится уже а, а, а, не знает свое дело разработчики рандомное оружие n ложка она ложка это круто чуваки Н ложку дали она и так за рубины, по-моему, продается. Я не знаю, как тут. О, рандомное оружие. У вас уже имеется предмет. Ну окей, стоп Рубинчик. И осталось у нас три ключика сейчас. Первый пошел. Пять рубинов. и и пусто. Неплохо, неплохо покрутили. А, еще один есть. Что-то я туплю. Еще один есть. Сейчас, может, 15 рубинов дадут еще под конец. Или оружие какое-нибудь хорошее. О, ключик, еще один. Круто. Давай два ключика. Давай. О. Шапочка, ну, такое себе, знаете. Такое себе. Говно. Все это говно. Цилиндр фокусника. Если были бы три перса, ну, тогда окей. Тогда, если бы не трех персов можно только. Сейчас просто так для коллекции. Чисто коллекционировать будем пока что их. Шапки эти. Ихтиандр, шестой уровень, я могу выбрать Ихтиандр. Давайте выберем Ихтиандра Ну, чисто, чтобы, короче, был Червем все-таки играть неинтересно уже вот. А Ихтиандр, это прикольно, это типа демонов Но Отличается то, что у него тут к огню и все, в принципе Ну, и то, что в виде червя он Так, маска Фортуна, одеваем Шапочка неплохая Сейчас пойдем на миссии, будем проходить миссии, тестировать оружие но перед тем, как это сделать, я куплю некоторые оружие еще сейчас докуплю. Давайте протестируем экстренный, как он будет работать. Потому что я не знаю, что такое экстренный здесь. Ложка у меня есть, ранец я не буду покупать. Не хватает пока что на него. Надо что-то сделать. Бита 40 рубинов. Бита тут по-другому работает, было бы интересно, как бита работает. Вертолет бы купил. Не знаю, что купить. Давайте будем за рубины покупать что-то. Телепорт? но ну нет смысла. Э, давайте биту купим. Да. Я решил биту купить. Во-первых, она за рубины. Придется и так, и так рубины потратить на нее в будущем. Потому что я буду играть здесь все-таки, да. И, во-вторых, бита вместо УЗИ. Потому что у меня УЗИшки нету. И вообще тут УЗИшки нету. продается на. Ну, а теперь поехали тестировать оружие. Заодно покажу тактики вам некоторые. Сам... Поехали пока в один перс. Смотрите, как тут минки работают. Первая тактика. Ну, как тактика? Давайте бит испытаем. Не, не буду я тактики показывать. Я вам покажу, что можно вот при помощи этой штуки, при помощи, как называется, короче, подбрасывать или вот, жампер, вот, забираться на балку. Вот так это работает. Вот, видите? И с помощи этой штуки можно на балку забираться. Ну, только надо аккуратно делать это. Давайте сейчас биту используем. Биту можно вот так делать. Прикольно, да? А, шапочка. Я забыл про шапочку эту рассказать. Давайте посмотрим параметры. Я не показал параметры ее. Так. Маска фортуны. Здоровье плюс 40, атака плюс 4, броня плюс 2. На самом деле ничего такого, но еще тут есть дополнительный прыжок в воздухе. И как бы, ни у одной шапки такого пока что еще нету. Вот, можете заметить, в магазине тут нету. Есть тут, короче, уменьшает время заморозка, счет от огня. Увеличивает скорость, но вроде ни у одной я пока что не видел шапки. Чтобы она была с прыжком в войну. Это маска фортуны, это очень круто, чуваки. Это очень круто. Мне повезло, что я вы выбил ее за пять ключиков. Сейчас поиграем, еще, еще поиграем. Что это такое? вы видели это? Вы видели это? Ару, просто ору. Что это было? Вот это баг. Хрена ты даешь, Спартан. Что сейчас это был за бой, я не понимаю. Смотрите, она выпадает каждый ход. Она опять появилась. Динамит этот. Да, это тролл. Так, ну блин, пока ничего не могу показать. Я знаю, что тут минки, короче, если они срабатывают, они... Они его убьют просто. Смотрите. Вот такая тактика первая. Должна по ей получиться. Да, видите, просто минка ему снесла очень много хп, она просто его убила. Так что просто тащит. Давайте еще покажу. Ну, тут, в принципе. Давайте тактику придумаем. Какую-то. На первый вот. ход. Я не знаю, получится у меня, не получится. Бок, он хороший. Попробуем вынести его сейчас. Не знаю, как но тут очень плохо работает, конечно. Но... Калашников тут, конечно, лучше. О, не получилось. Ладно, окей. По ходу боя я буду показывать, что прикольно. Пытаться. Не всегда будет получаться, потому что я, ну, не был готов тактики никакой. Я делаю чисто на ходу, придумываю все. Здесь нету стопроцентных тактик, то есть физика тут непонятная. Вот восьмой уровень получили, Фузики дополнительно получили. Вот. Сейчас, короче, будем тестить. Смотрите, какая балка здесь. Смотрите, какая балка. Она, она просто так не разрушается. У нее есть здоровье. Чтобы она сломалась, надо ее вот так сделать. 100 хп снять ей. Поэтому это прикольно. Отличается балка. Надо бы еще огнемет взять, но пока что нету фузов. Давайте мин, это, минка сломаем тут и... И вынесем его. Я уж не уверен, то, что бита его вынесет, но вдруг. Нифига, надо было выше поднимать. Да, Битой тут надо еще научиться управлять. Прикольный перс, прикольный. Мне нравится такой перс. Необычный вообще какой-то. Н-ложка. Я еще не, не испытывал. Давайте испытаем Н-ложку, что ли. Минку. Поставим. Будем Н-ложку. Смотрите, какая она. Ну, она, в принципе, такая же, только как-то ей вообще прикольно управлять. Она вообще по-другому. Видите, минки, они, они плохо работают. Это по одной, если их... А если в, в паре или в... больше ставить их, то они, они больше снимают ХП. Ну, фугаска тут такая себе Знаете? Вот такая Так она работает Фуга Сейчас арбуз покажу еще Как работает Я чисто, знаете, я взял арбуз и фугу Потому что они землю рушат хорошо Но Заодно можно и ключики искать эти. Вот Ну, вот так нельзя уходить уже потом Нифига себе ты дал выносы даже, офигеть. Сейчас покажу еще выносы, даже с Фуги покажу. Фуга тут очень хорошо работает, давайте покажу, как она работает. Фуга тут очень хорошо. Она тащит просто. Сейчас попробуем забраться туда. Сейчас еще покажу экстренный телепорт. Смотрите, как Фуга работает. Блин, ну давай, заберись ты. Тут есть мини-рочки э, такие, как раньше, видите? Зажимаешь shift и он перемещается так, типа. Надо бить его прям чистым рожу. Да, отскочил, конечно. Бывает такое, но... Он обычно летит прямо вниз просто. Сейчас берем калашников и просто его сами себе топить. Но мы его не утопили, к сожалению, потому что что-то не везет. Коктейль молот, ты гонишь. Окей, окей. Пускай будет коктейль. Вс, убиваем его нахер. Вс. Сейчас экстренный, экстренный, сейчас. Ну-ка на ты даешь ты гонишь что это было сейчас меня взял телепортировал звукй конец карты нихрена себе даже улучшать ничего не нужно ну-ка давай-ка на ставочку что нету ставочки в 4 перса Да. ладно этого сейчас давай экстренный смотрите как прикольно то что а, сразу это телепортируешься и на тебя сразу а, фокус идет от экстренного телепорта прикольно сделал экстренный надеюсь он не будет такой как вк потому что вк он немножко забаганный здесь пока что я не вижу ничего такого прикольно работает он перемещает нормально В вк он может даже на месте потануть тебе нафиг Тут пока что все хорошо. Давайте в 4, где? В 3 давайте хотя бы. О, давайте фугу дадим сейчас. Смотрите, как фуга работает. Она хорошо тут должна сработать. Я же говорю, хорошо сработает. Она, она всегда хорошо работает. Это просто бывает иногда. Она всех топит. Арбуз даже хорошо работает тут. Видите, как я арбузом дал вынос четко. Ну ладно, тут было сложно просто вынести на самом деле, потому что ну, вообще карта такая даже не очень подходит для фуги Нужно реально сумечь, суметь как сделать вынос, точнее, его, да. Сейчас будем э, при помощи сюрикенов пытаться его вытопить. Даже, может, минус 2 дадим Но Мне нравится этот вормикс, чуваки, мне нравится Он необычный Ну, как-то так. Ой, еще даже можно. Минус 2 дали. Нифига. Круто. Вековика давай сыграем. Что у нас тут? Давайте биту. Нужно только максимально высоко. Во. Ну, конечно. Конечно, она так не полетит тебе. Тут сбиты на самом деле труднее выносить теперь. Ты же не знаешь, как надо прицелиться. В ВК три положения всего было. Здесь. А тут надо типа подбирать положение. Вот сбиты, конечно, не очень. Ну что поделать. Смотрите, какая это фуга. У нас четко работает, я же говорю, тут четко все с фугой. Просто на той карте было сложно вынести. Там рельеф был такой. Не очень. А здесь все идеально постоит. бы играй пушку бы. Но пока что ее нету. Продажи, наверное. Я не видел просто. Давайте минку. Ну, нет, давайте вот тактику. Во. Во. Вроде получится. Я не уверен, конечно. Почти. Почти, если бы... Ладно. Если бы у него брони, броня, наверное, да? Броня здесь, да. Если брони бы не было, у него атака была бы, я бы не с него. Вот давайте Фугу. но Фугу сейчас опасно, давайте, меня потом утопит. Давайте балку поставим такую тогда, что ли, чтобы... Ну, вот такую даже. Видите, чтобы он не, не топил меня. Ой, я же говорю, фуга тут вообще четко. Она вообще топит прикольно. Хоть и на шару, да, не спорю, может выжить персонаж. А тут больше, больше, типа, шанс на утопление больше, чем в ВК, мне кажется. Если ты бьешь на шар... Блядь, это Ну, все миссии тут проходить я не буду. Давайте посмотрим, сколько там у меня. 22 место, неплохо. 22 место. Давайте давайте в топ-20 войдем, на видео давайте в один перс 4 не люблю Зачем в 4 если чё это такое падает какая-то фигня падает наверное. каждый бой падает этот динамит тупой что он падает Там. Ару. ну это конечно разряды просто тестировали что-то и забыли убрать ну либо это прикол такой ох нифига себе дали чё? ключик дали Серьезно, ключик, ключик, это круто ж. А, бывает такое, я уже видел такое, то, что он просто на месте стоит. Видите, перс вражеский на месте стоит. Стоит и ничего не поделать с этим этой... ключиком. Сейчас мы его используем. И все, ему жопа. Давай только нормально. Путить. Давай только не пусто, пожалуйста, только не пусто. Ну ты гонишь! Я ради этого ключик искал так долго. Ты гонишь, блин. Окей, здесь бита. Давайте экстренный. Хорош! А чем меня на это? Телепортировал. Наверху. В смысле, не на карте, а наверху где-то в небе? Я не уверен, конечно, что он полетит. Ну да, я и сказал, что не полетит сразу, потому что, ну, слишком далеко было. Он бы не полетел. Хотя, мне кажется, если бы я это была бита из, из ВК, он бы вылетел бы. Слабенько он полетел. Очень слабенько. А вот я сильненько полетел и улетел куда-то в жопу я. Ладно, ничего страшного. Тут нет статистики никакой, то ничего не учитывается, как бы. Или может есть статистика? Да ты проверим сейчас. Все, видео долго же идет, чуваки, последний бой играю. Я бы еще сыграл бы, но видео долго идет. Даже утопил я его. Хотел я топ-20 взять. Ну, давайте возьмем все-таки. Зачем? Давайте возьмем. Ч тут играть-то уже один. Одну миссию осталось. Раз я обещал. Так. Ч ты делаешь? Ладно, что ты делаешь, братан? Давайте 25 Получим и все, наверное, я думаю. Давайте утопим его. Талашик. Да, у меня... Комп уже, типа, лагает что-то. Типа, говорит, что заканчивать, пора снимать. Давайте, я, кстати, сейчас... Подгорячий вот бы клавишу, да, я, кстати, ну, прикольно, все равно, типа, прикольно. Не поспоришь даже. Да, блин, ты гонишь. Охранники бы еще, сейчас если бы... Если бы охранник, типа, охранник. типа, вот так. Не получится у меня наверх? Не получится, нифига. типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, все, давай. О, пошел, пошел, пошел, пошел. Ну? Да, все. все. Топ-20. Ну что ж, дорогие друзья. <с> здесь даже Олег Луговский играет. Я надеюсь, вы его знаете все. Чел, короче, Админ, что ли, бывший. Вормикс, когда он появился, так он был вроде админом. Не знаю точно, короче. Ну, точно, короче, в... связан с администрацией, короче, как-то. Скоро я выгода догоню, скоро всех догоню. Все, давайте, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Всем удачи. Всем пока.